друзья всем привет у нас вернулась зима идет снег а я решил съездить в магазин для того чтобы купить деталик для изготовления простой и полезной магазин отменяется но ненадолго будем модернизировать обувь для первого варианта понадобится клей и что-то сыпучее, например, сода или песок. Капаем на выступающие части протектора клей и посыпаем сыпучкой. Повторяем несколько раз. Получаются шероховатые бугорки. Для второго варианта возьмем наждачную бумагу. Я взял вот такую круглую. Клеим на наждачку двусторонний скотч. Лишнее обрезаем и далее клеим на подошву. Далее идем тестировать. Друзья, по ощущениям, меньше скользит наждачка. Но и с вариантом клея и соды тоже чувствуется, что есть толк. Получается, если хотите немного улучшить антискользящие свойства обуви, то подойдет вариант с клеем и содой. Вариант эстетически более пригоден, так как практически незаметно никаких внешних изменений. По мере стирания соды процедуру нанесения повторить и пользоваться дальше. Если стоит задача как можно меньше скользить, и не неважно как это будет выглядеть, то подойдет вариант с наждачкой. А теперь хочу попробовать изготовить вариант супер нескользящий. Для этого возьму фанеру и начерчу на ней контуры обуви. Далее вырезаю лобзиком. Теперь делаю разметку и насверливаю отверстия, которые потом зенкую. В эти отверстия вкручиваю саморезы. И с обратной стороны прибиваю степлером шнур. Вот и все. Надевать очень просто. Ставим ногу и завязываем как на видео. Получается вариант очень нескользящий. По льду можно просто ходить, как по асфальту, и не думать, что вы можете поскользнуться. Подойдет только, если вы собираетесь долго ходить по льду, и вам важно не упасть. Например, на зимней рыбалке. А какой вариант понравился вам? Пишите в комментах и ставьте лайк, если видео вам понравилось. Ну а я поехал в магазин за деталями для следующей самоделки. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!